снятия и возврат порчи на болезни желудочного кишечного тракта а именно то что связано с печенью с недостаточностью с желудочными всевозможными проблемами с желудком с желчью и это относится к разряду исцеления восстановления я скажу случай из практики который уже отработан и, возможно, кому-то еще пригодится, потому что каждое э, письмо ваше – это боль, это страдание, это переживание, это мольба о помощи. И вот в таком варианте я э, могу с разрешения высших сил вам предоставить помощь в таком многочисленном масштабе. Все энергии сохранены на момент просмотра этого видео. Посмотрите это видео, пожалуйста, до конца. До конца, сейчас, секундочку. От начала и до конца, потому что здесь есть точки входа, здесь есть точки выхода. То есть, если вас действительно интересует эта тема, то лучше это видео смотреть до конца. Видите, как они воюют. Не хотят. Угу. Так. Значит, здесь у нас будет и чистка, здесь у нас будет и возврат, здесь у нас будет и защита. И э, те, кто в первый раз на моем канале, э, нужно будет подключиться к ключам, к адам, сказав, Арина, помоги. Женщина, обратившаяся ко мне, сначала написала, потом приехала, потом лично мы здесь у меня с ней это все отрабатывали. Да, есть такая услуга, когда при сложных, тяжелых случаях либо я выезжаю кому-то, либо ко мне сюда приезжает. Я живу на местах силы, в специальных местах, где мы восстанавливаемся, чистимся и и так далее. Поэтому сейчас садитесь поудобнее и просто слушайте, не перекрещивайте ноги и руки. Руки положите перед собой, откройте ладони. С этого обряда я не буду показывать, какой именно, но с этого обряда есть индивидуальный вот амулет вот он такой. Не буду показывать, нельзя показывать, какой. Если кому-то интересует защитный амулет, именно то, что связано с исцелением именно болезни желудочно-кишечного тракта, пожалуйста, можете мне написать. Так, ну что, начну с письма. Женщина сейчас исцелена, все в порядке, враги наказаны. Да, еще такой момент, то, что касается... Вот сейчас вы будете когда слушать в таком определенном состоянии, к вам придут воспоминания, перед вами в вашем подсознании всплывут картинки ваших врагов, и здесь уже не столь важно действительно ли это враги, что-то они делали, а может быть они и не делали. А, обряд таким, о, работает таким образом, что все виновные будут наказаны и все получат по заслугам, потому что это участь а, бумеранга и это возмездие, которое постигнет всех. Если кто-то думает, что вот сомневается, тот ли человек а сделал ли он и получу ли я, нет, ничего здесь такого нет, потому что здесь есть определенные границы, здесь есть определенные защиты, множественные. Здесь действительно работают силы. Итак, я вам сейчас прочитаю письмо, потом мы с вами проведем этот обряд. Я даже не знаю, смеяться или нет. Я на протяжении многих лет слышу рассказы о страшной ведьме. Без конца, от кого-то, от друзей или от знакомых. И я поняла теперь, почему мне так плохо было. Ну, прям слов нет. Я не поверила картам, я не поверила моей знакомой, а действительно ли это ведьма или нет. Я подумала, да нет там никакой ведьмы. Вот по своему недоразумению, просто очень тяжелый, такой наглый, бессовестный человек, который душил свою парализованную мать, чтобы та подписала дарственную после чего отравила такие ее газом, да и много чего гадкого сделала после этого для своей же семьи, но эта пакостница была в судах и прочее, к примеру выгнала зимой на улицу свою невестку, которая стала вдовой с двумя маленькими детками, один и четыре года, ну просто она Тут такая вот свинья. Ну, конечно же, да, думала я. Ну, подумаешь, вздуру дуру скинула она фото своих маленьких племянников в гроб к их отцу. Да, подумаешь, без какого-либо ритуала просто захотела сделать гадость, а потом вдруг рассказала подруге, а подруга разнесла и, и так далее, и так далее. И постепенно я начала узнавать все больше и больше об этой ведьме. И на тот момент я никак не поняла, что это были знаки, подсказки, и надо было обратить на это внимание. Но как-то случилось так, что дело дошло и до меня, и до моей семьи. И... Я обращаюсь теперь ну, до моей семьи, сейчас добавлю, <как> здесь много еще долго-долго читать, не буду это все возвращать. И письмо было, я сама чуть не разрыдалась по этому поводу, но письмо было о том, чтобы вернуть колдовство. То колдовство, которое сделала ну, казалось бы, вот такая вот, да, по, по, по, по незнанию, да все там по знанию, настоящая ведьма, да. Я просила вернуть колдовство, что она сделала. Я больше хотела наказания, чтобы человек получил то, что желал другими. Ну, некое такое, э, может быть, и месть, зато колдовство, возврат – и, конечно, мне хотелось бы это посмотреть, как оно, что будет с ней случаться. И, конечно, я желала бы, чтобы она умерла, раз она делала смерть другим людям. И еще, как оказалось позже, ее подруга точно такая же. Мелкая, гадкая пакостница приходит, сбрасывает все на родных, на близких, все болезни, проблемы, забирает что-то взамен постоянно приходит чем-то угощает и так далее и что-то постоянно просит и все это в регулярном постоянном режиме ну и так далее так вот да мы порой э, по своей доброте по своему такому сладкому пространству э, иногда можем пропустить какие-то знаки но в любом случае наступает время возмездия, в любом случае наступает время обраток, и тогда случаются вот такие вот обряды. Да, и я по воле сил, как маг, как человек, который живет в ответственности, все это делаю. И опять же, здесь нету какого-либо, ну если можно так назвать, греха в том что это все летит туда откуда пришло не надо брать в руки меч а кто с мечом придет тот от меча и погибнет да, знаете такое и важно конкретно вы знаете человека людей группу лиц или не знаете силы разберутся это называется Баланс, это называется, восстановить балансы, вернуть не свое то, что было навешено, и взять свою силу, свою силу, свою судьбу, свою а, любовь, деньги, все свое и вернуть все обратно. И для того, чтобы насланное вот эта вся порча, негатив, вернулись к тому, кто ее сотворил. И чтобы наводящие порчу получили ответный удар, мы как раз-таки и сделаем сегодня возвратное колдовство. Возвратное усиленное колдовство. И э, будем как раз-таки работать, потому что я посмотрела по полю, будем как раз-таки работать вот с печенью ну и в целом желудочно-кишечным трактом и это область э, как раз таки солнечного сплетения это наше живо это наша жизненная энергия это наша жизнь которая порой бывает вот как какими-то непонятными э, ведьмами испорчена ну так хорошо ладошки открываются кверху Ножки ставьте параллельно, не перекрещиваясь. Угу. Говорите, Арина, помоги, если кто не говорил. И силы работаем. Это тому, кто глазом метил. Это тому, кто порчу пустил. Это тому, кто зло совершил. Эта игла пронзит его печень, сердце, желудок. Эта игла прижмет ему язык. Эта игла укротит его злобную мысль. Злая мысль. Вернись. Смертная сила. Возвратись. Черный глаз. Сам комисс. кладбищенской землей, закрываю солью, очищаю, гори, гори ясно, да так, чтобы не погасло. семь свечей горят За свечами семь духов огня стоят. Духи огня, слушайте меня. Вы семь духов огня, каждый по свече возьмите. Придите. Стену огненную запалите. Пусть святой огонь пылает, Стеной вокруг стоит. Горит, да не обжигает. Стена огненная, да защищает, От всякого лиха оберегает. От ворона черна, от всадника бледна, от колдуного глаза, от ведьмина сказа, от ночного проклятия, от погостного заклятия, от всякого худа казанного, зашептаного, наказанного, от постельного поклада. От могильного заклада, от свечи за упокойной, От узлов спокойного, От молитвы назад сказанной, Да от черной тризны заказанной Семь свечей горят. Семь свечей защиту творят. Пока земля вокруг солнца Круг не обернет, Стена сия огненная Бережет. Как свечи запечатаю, Слова эти силой Припечатаю. На словах моих Семи огненных духов печать, Никому ту печать Не снять, Не сломать. Быть посему по слову моему, печать мастера. Исполнено, свершено, до сведения Всевышнего донесено, печатью мастера скреплено, и да будет так, и так будет. так сейчас посмотрим что там у нас запечаталась угу. это часть обряда основную часть будет будет основная часть будет проделана уже в другом месте с окончанием догорание семи свечей так смотрим что у нас здесь угу. так многочисленные пробои огромное количество здесь смотрите сколько всего снялось боже ты мой присосок подкладов мороков Даже видно больше вот вот они пошли язвы когда уже вот смотрите видите прям дыры язвы Сущи. сущие вылезли даже ой боже и угу. Завистливые жабы. Смотрите, сколько узлов, подкладов. Видите? А, тут даже несколько порчей на, на рыбу. А рыба – это на перекрывание дорог, на то, чтобы дела не складывались, чтобы человек глух и нем был, как рыба. Да, конечно, это все. Ну, хорошо сегодня с вами почистились. И да будет так. И так будет. Так, это мы все захороним. А это сейчас мы четверговой солью закроем. Туда ушло. Ну вот и все, дорогие мои. Сегодня проведите день в спокойствии. Берегите себя и своих близких. Если кому-то надо на личный прием, пожалуйста, записывайтесь. Личные приемы я веду один или два раза в месяц. Это в Москве, в Санкт-Петербурге ну а так конечно же мы можем встречаться в любой день удобный для вас в онлайн режиме и мои телефоны плюс 7 905 128 41 28 и всегда я вас прошу пожалуйста убеждайтесь в том с кем вы общаетесь вы знаете меня я известный человек Видите мои руки, мои знаки, мой голос, мое лицо. И, конечно же, я напоминаю вам о том, вот амулет еще у нас, и напоминаю вам о том, что у нас есть закрытая группа круг силы, где я держу поле, где я выстраиваю каналы исцеления, здоровья, удачи, успешности, благополучия. Приходите. Ну и в добрый час. С Богом. Арина Ласка, мастер судьбы, радолог, высший маг, парапсихолог, седьмое место среди лучших экстрасенсов мира две тысячи двенадцатого года.